Часть пятая Решение задачи D2. Давайте закончим экскурс в дефуры. Мы решаем вот такое подчеркнутое красной линией дифференциально-однородное уравнение линейное с постоянными коэффициентами. Мы разобрались, что ему соответствует вот ниже под красной линией вот такой характеристический многочлен, который разбиваем мы на множители. И, соответственно, каждому множителю вот в этом разложении нам соответствует вот такая функция. экспонента умноженная на вот такую скобку. На такой многочлен от x в какой-то степени. Для действительных корней в этом разложении один вид это этой функции. То есть просто экспоненты на скобку. Для мнимых корней вот они здесь у нас присутствуют. Для мнимых корней это Значит, вот мнимые корни. Это значит экспонента умножить на, соответственно, тригонометрическую функцию. Плюс экспонента умножить на а, ее, на другую тригонометрическую функцию. То есть, косинусы и синусы. Ну, с соответственными, опять-таки, коэффициентами. И общее решение ищется вот в виде такой суммы. Давайте в качестве примера я продемонстрирую. Вот опять-таки справочник по высшей математике Бронштейна и Семендяева, Известные авторы. Вот, пожалуйста, пример. То есть, пример... Давайте я его запишу вам здесь, чтобы было понятно, о чем речь. Вот он, вот он пример. Давайте это чуть-чуть поднимем. Это не то. Вот. Итак, пример у нас такой. Подождите, я поменяю цвет стилоса. Итак, y в пятой степени, то есть у нас, допустим, y от x, то есть d5y делить на dx в пятой. Дальше у нас там идет что минус 2, то есть умножить 2, D, 4 производная, производная 4 порядка. Далее у нас идет сразу плюс 8, производная второго порядка. Сразу скажу, что это означает, что производная 3 порядка у нас равна, коэффициент перед ней равен 0. То есть здесь как бы написано плюс 0 умножить на D3Y на dx И также любая отсутствующая производная означает просто, что перед ней стоит коэффициент 0. Минус, значит, что 12 коэффициент умножить на первую производную, dy по dx. И что у нас далее стоит? Плюс 8y равняется 0. Вот наше уравнение, которое нам надо решить. Вспоминаем теорию. Мы заменяем каждую производную. значит, Мы заменяем чем? Просто символом r в соответственной степени. r в пятой минус 2r в четвертой плюс ну, 0r в кубе не будем писать. Надеюсь, вы это уже поняли. Плюс 8r в квадрате минус 12r плюс 8. r в нулевой тоже не пишем, равняется. Нулю. И мы значит, раскладываем вот этот... Получившийся многочлен это многочлен от какой-то от какого-то символа R. Мы его раскладываем на множители. Каким образом? Ну, естественно, решать можно по-разному. Давайте мы воспользуемся программой любой любым математическим пакетом. Я в данном случае буду пользоваться вот MATLAB. -ом. Соответственно, у нас имеется. Значит. Нужные нам уже готовые функции для вычисления. В MATLAB это функция ROOTS, то есть корни, найти корни. ROOTS. Ну и давайте по правилам MATLAB а уже синтаксис. Значит, в пятой степени имеет множитель 1, в четвертой степени минус 2, потом в третьей степени 0, в вторую степени 8. Первый минус 12 и свободный член имеет 8. Все, нажимаем. Вот, пожалуйста, у нас корни. Давайте посмотрим. Значит, так, вот у нас корень минус 2. То есть, 1, у нас имеется один корень минус 2. Это действительно, потому что мнимая часть, видите, равна 0. И вот у нас имеются: значит 4, ну, 2 пары двух сопряженных корней. Первый корень у нас, ну явно, 1 плюс и один минус и и здесь один плюс и 1 минус и ну в общем-то надо признаться что у нас имеется это у нас что один один э... плюс и корень и один минус и корень поскольку вот здесь я говорю если мы Вроде бы четыре разных корня, да? но ну, вот одна пара сопряженных, вот вторая пара. Но если присмотреться, то у нас, в общем-то, имеются следующие пары корней. Значит, r1 у нас был равен чему-то? Минус 2, правильно? z1 у нас был равен 1 плюс i. И z2 у нас был равен 1 минус i. То есть у нас имеются... Следующее разложение. r минус минус r 2, то есть r плюс 2 в степени 1. И дальше у нас пошло r минус единица плюс i в квадрате. И r минус 1 минус i. В квадрате. Вот наше разложение. Сравним его в данном случае с общим теоретическим видом. То есть видите, у нас вместо... Здесь у меня написано в разложении, что у меня имеется... Давайте я красным выделю. Угу. Здесь у меня имеется W корней действительно. В моем примере всего один корень. Соответственно, здесь у меня просто V корней. Z1, Z2, zvi. мнимых корней. В моем случае два корня. Соответственно, K1 у меня равен единице, L1 равно 2. И L2 равно тоже 2. То есть, мы теперь применяем вот эти замены. Для вот этого множителя мы заменим его на вот такое на такую функцию. То есть, для множителя какого? Давайте вернемся к зеленому цвету. Для множителя r плюс 2 в степени 1 мы его заменим на какую функцию? b1 плюс, я напоминаю, там была скобка вот такая, b1 плюс и так далее, и так далее, и так далее. Сильно не буду писать, потому что у нас на самом деле в этой скобке будет всего одно слагаемое. Смотрите. Значит, k1 у нас равно единице, Следовательно, следовательно, в нашем случае k1 равно единице и b1 в степени 1, x в степени 0. То есть, это слагаемое в точности совпадает с первым. То есть, у нас всего одно слагаемое. Раз у нас первая степень b1 и B1. Ну и там у нас было что еще? E в степени значит R1. R1 у нас что? Минус 2. Минус 2. x. То есть вот у нас первое слагаемое. Для слагаемого R минус единица плюс I. В квадрате. Мы ну, заменим его на что? На C1. Опять-таки рассматриваю вот этот вариант. C1 плюс c1 в степени x здесь у нас квадрат здесь у нас будет e в степени p1x это у нас будет соответственно просто EX. 1 умножить на x на косинус x плюс опять то же самое это что у нас будет d1 плюс d1 квадрат x е e в степени x умножить на что на синус x, поскольку напоминаю p1 у нас равно единице, q1 у нас равно единице, поэтому вот е e в степени p1 вот здесь мы это отмечали е e в степени p1 x у нас равно e в степени x, косинус q1x у нас равно просто косинус x. И теперь мы имеем, значит, что... Вторая пара у нас, напоминаю, z2, извиняюсь, у нас одна пара корней, z1, мнимых потому что вторая пара, это у нас было как раз что... Как раз было что, первая пара на... Сопряженный корень. Плюс и минус. Итак, у нас вот такое разложение. Соответственно, наше решение будет выглядеть следующим образом. Наше решение y от x будет суммой наших функций. То есть, b1, e в степени минус 2x плюс c1 плюс c1 квадрат x e в степени x косинус x плюс d1 плюс d2 d1 извиняюсь в квадрате x e x в степени синус x ну а величины b1 c1 d1 мы будем находить из начальных условий вот так решаются линейные дифференциальные уравнения с постоянными, однородные, то есть с, правой, с постоянными коэффициентами однородные, когда правая часть уравнения равна нулю. Напомню, вот как у нас здесь вот это все имелось. Вот, правая часть равна нулю. Для неоднородных уравнений, опять-таки вспомним сейчас теорию, давайте. Вот неоднородное уравнение. В этом случае мы решаем соответствующее однородное. И находим общее решение однородного уравнения. А частное решение Y неоднородного уравнения мы находим с вспомогательными методами. Например, вот здесь перечисленный метод вариации постоянных, метод Куши, операторный метод и так далее. То есть... Э если правая часть имеет специальный вид, то очень часто мы можем предугадать какое-то частное решение. То есть, в нашем случае, если уравнение неоднородно... Давайте мы запишем, что это у нас решение однородного уровня. Так вот, решение неоднородного уравнения – это известная формула. Значит, решение однородного плюс какое-то частное решение ну что ж в следующем фрагменте мы перейдем к решению к началу решения задачи.